В этом видео тебя ожидает Акстар нашел преподавателей гитары на Авито Он будет притворяться, что не умеет играть на гитаре А потом как вжарит Посмотрим на реакцию преподавателей вместе с тобой Я думаю, будет очень круто и интересно посмотреть на их реакцию Погнали Погнали Стоп Если это видео набирает 30 человеков, я начинаю снимать следующую часть А также, если ты здесь впервые, то подписывайся на канал Присоединяйся к нашей семье Делай красную кнопку серой. Вот, вроде бы все. Ты как сделал. Типа я сижу. Прикольно, да? Ну все, давай. Че ты тут сидишь смотришь? А что ты вообще умеешь на гитаре? Ну, Сири, там струны зажимать, аккорды может быть. Я учился очень много лет назад. Помню только вот аккорд. И какую-то мелодию. А, Гарри Поттер. Ну смотри, давай, чтобы ты вспомнил потихоньку. Начнем с простого упражнения. Можешь взять аккорд, который ты показывал, И простой перебор. Без басовой струны. Просто 3, 2, 1. То есть, соответственно, дергаешь третью, вторую и первую струну по очереди. Подожди, вот правильно так? Да, вполне. Можно на другом? Да, задать. конечно. Ну, где тебе удобнее, если знаешь какие-то горды, послушай звучание, Хорошо. думаю, понравится. Ты уверен, что тебе нужны уроки? Типа, вряд ли я тебя чему-то научу, я там только вот из серии аккордами умею и бары научить могу. Давай немножко про, про себя. Меня зовут Паша. Вот. Я захотел, ну, просто научиться что-нибудь играть на гитаре, что-нибудь, может быть, девушке сыграть. Ну, это прикольно, это классно. Тогда смотри, у меня просто есть, как бы, такой базис, который я даю ученикам. Это, во-первых, правильная посадка. Всегда на первом уроке говорю о правильной посадке, о правильном расположении пальцев как бы, на грифе. Немножко волнуюсь. Да ладно? А, вот Хотелось бы такое романтическое сыграть. Такое. Так, ну смотрю. В плане что-то романтическое сейчас могу тебе раскинуть романс. Какой? Гомоса не играл. Нет, Очень. знакомое что-то. А можете показать? Да, конечно. О, господи. Как я... Ну, я понял. Хорошо, да. сейчас. Сори, я могла бы... Но я без своих ногтей вообще... Против, правильно. Да, вполне. Мне кажется, ты меня обманываешь. Ты сидишь в достаточно серьезном месте, похожем на звукозаписывающую студию, и играешь, я думаю, не первый год. И я уверена, что не первый год. Почему? Но я же вижу. И я, mm -hmm. я не вижу себя помощником тебе. Слушай, ну я смотрю, у тебя хорошая гитара. Какой у тебя уровень примерно? Эм, ну, единственное, что я умею, это играть одну мелодию. Поэтому я хотел бы как раз научиться играть какую-нибудь крутую мелодию. И хочу, чтобы вы показали, как что-нибудь играется. Слушай, ну я примерно понял, да. Начать можем, смотри, с азов, да. Самое главное – это посадка, uh -huh. правильное положение спины, да. Uh -huh. Расположение гитары. Да, то есть у тебя рука должна быть достаточно а, свободно лежать на гитаре, и плюс э, гитара сама должна упираться у тебя в грудь, да. А, она фиксируется не руками, понимаешь. А, получается, ты достаточно расслабленный уже, наверное, Здесь вот, э, э, Например, вот я могу сыграть сейчас сыграть да, такую вот э, тему, да. А, ты все понял? Да, нужно поставить ногу, поставить гитару, гитара упирается в грудь, в ногу, свободные руки, вот здесь болтается, и играем. Ладно, понял. Это было достаточно неплохо. Следующий темп. Разберем. Изи, да кто ты вообще такой? Ой. И что это было? Это я не вам. Просто игра одна увлекла. Ну слушай, просто игра так не увлекает. Ты во что рубишься, давай? Кались. В Lineage 2 essence. Прям сразу так и понял. Эта игра всегда была той, которая отнимает кучу времени у игроков. Да, но в Essence решили эту проблему, теперь можно не тратить столько много времени. Дело в том, что теперь вы можете поставить на автоматизацию основные процессы, например, прокачка или убийство мобов. Слушай, ну раз там так все автоматизировано и удобно, что ж ты сидишь и отвлекаешься от занятий, скажи мне. Это да, но это не значит, что на автомате можно вообще все. Моего персонажа без присмотра легко убьют другие игроки. И вообще, в реальных событиях, пвп и осадах нужно делать все самому, конечно же. Вот сейчас на меня напали как раз из вражеского клана, и я пытался отбиться. Отбился. В общем, ребята, если вы хотите поиграть в классное MMORPG с крутой боевкой, то присоединитесь ко мне, скачивайте Linux 2 Essence сервер Скарли. Тут куча народу, поэтому будет не скучно. Ребята, не хватает только вас, а ссылочка будет где? В описании. Я бы хотел научиться играть какую-нибудь мелодию популярную, чтобы можно было друзьям сыграть. А, я понял. Ну, слушай, есть одна популярная мелодия. Сейчас давайте. Возьму гитарку свою. Э, смотри, в общем, есть такая мелодия. Это Марио, они вообще все знают. То есть, вообще, по факту. Ну, то есть, mm -hmm. все вообще. А, да, все... Вспомнил. Такая вот. То есть, она, она идет, ну, это просто отрывочек. Mm -hmm. Если хочешь, ее, мы можем тебе ее научить, например, как, Хорошо, как вариант. Да. Блин, ученики звонят, достали, такие глупые вопросы задают, просто пипец. Значит, так, на чем мы с тобой остановились? Марио. Поехали, значит, смотри. Начинаем с первой струны. Три раза. Три раза открытую струну. Угу. Потом первая-вторая струна. Um... Так, сейчас... Да, ещё... да, да, да, да, да, да, да, все правильно. разыгрываешь что ли ну я просто я просто ее знал. вот я mm -hmm. забыл уже что мы я играл. А, что ты умеешь классика хорошо у нас рука, она должна быть не вот так вот, как обычно все держат, а вот прямо. И расстояние от э, кисти должно это быть... Это вот от... так нужно, да? Да. Угу. Расстояние э, no! от кисти... А также существует э, таблуатура, знаешь, что это такое? Ну, я примерно, да, понимаю. Угу. Ну да, то есть цифрами мы записываем в лады. Вообще, я хотела бы что-нибудь э, такое, наверное, романтичное, что... вот... Ну, Питер. Ты уже хочешь угу. Ну, смотри, из такого лирического я могу тебе предложить такую известную вещь. Называется она Green Sleeves, либо зеленые рукава. Слышал, наверное, о такой? Я тебе сейчас сыграю. Она, наверное, играется очень просто. Секунду. Угу. Ты бы хотела ее учить? Ну, да, наверное. Может быть, я вообще покажу, какой уровень в целом у меня. Давай. Чтобы вообще понятно было, смогу, не смогу. Только я не знаю, как она играется дальше. И поэтому, вот, думаю, может быть, покажете. Вот. <связывая> а, ну, я эту вещь не учил, я ее знаю прекрасно. Слушай, ну, ты играешь очень красиво, ты не скромничай. Это, на самом деле, очень крутой уровень. Ну, прям, вообще, я удивлена. <связывая> вот. А, ну, попробуй найти видеоурок, потому что я не виртуоз. Ты виртуоз, я <связывая> нет. Вот, можешь мне у тебя получиться? <смех> <смех> Но ну, я удивленная, конечно. <смех> я даже не знаю, чем тебя научить. А, да. Можешь показать, что ты умеешь? Вообще я знаю только вот одну мелодию и даже как она там сейчас. Вот. вообще в принципе я бы хотела научиться что-нибудь играть, что-нибудь красивое. Может вы знаете? И в принципе хотел как раз, чтобы вы на этом уроке показали что-нибудь красивое и научили, вот. Я могу тебя научить играть регги по мечте. Для новичков как раз то, что надо. Вот этот трюк, выучи. Хорошо. На третью страну и безымянный палец на четвертую струну, на втором моду, а указатель mm. на первом моду. Понял. И как? И да, вторую струну, да, на играю вторую страну, поочередно, вторую и пятую, потом вторую, третью и четвертую. Сейчас я понял. Сейчас я секунду принесу кое-что. Я вот с этой штукой играю, вот, мне с ней очень нравится. Я научился играть одно произведение, сейчас покажу. это видео, то поставь лайк, и если наберется много лайков, то я выпущу следующую часть, на самом деле это очень затратно, и очень трудно записывать, но если вам понравится, обязательно продолжение будет, а на этом все, это был Акстар, присоединяйся к нашей семье, подписывайся на канал, делай серую кнопку, делай красную кнопку серой, ну, а на этом все, это был Акстар, я-то уже говорил вроде, короче, все, всем пока. ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту